поддержка IP-устройств. Сейчас, э, наши решение, они поддерживают порядка, ну, до 256 камер на один регистратор. Мне тут задавали вопрос, кстати, а почему вот, говорит, вот э, например, 128 камер вот у вас регистратор поддерживает, а мне почему-то ваша техническая поддержка или кто-то там менеджер сказал, что лучше его не ставим. А устройства бывают разными. Э, дело в том, что Технологически наша система позволяет поддерживать ну, до 256 камер на один регистратор. Вообще можно и больше. Там 300 можно слишком. Но вопрос, когда, как быстро у вас диски кончатся. То есть там компьютер, даже у которого 10 жестких дисков, если на него пишут 256 камер, он заканчивается за 4 дня. А зачем вам глубина архива в 4 дня? Вот. Поэтому я сейчас эту тему еще пройдусь по ней отдельно. Вот, э, однако, мы имеем систему модульную. Если у нас, например, какая-то IP-камера выходит из строя, я имею в виду наш программный модуль, который я обслуживаю, это не, не, не нарушает работу всей системы. У вас отдельная штука перезагружается, система продолжает работать дальше. То есть мы э, стабильны к любым сбоям, потому что ну, напрямую, работая с, с IP-камерами, не всегда с ними работаешь напрямую. Иногда ты с ними работаешь через какую-то прослойку от производителя IP-камеры, называемой SDK. Под Linux или под Windows, это не важно. Вот, и <смех> вот тут возникают проблемы. Иногда эта штука работает некорректно, завершается с, с ошибкой какой-то там, и, и так далее. Вот. и система, ну, другого производителя, скажем так, она может выйти из строя в этом случае, там, зависнуть, или у вас из-за одной камеры сломаются все остальные. Мы гарантируем их независимость. Каждая из этих камер работает в своем пространстве, в своем, как в своей песочнице, и она не мешает остальным. Если она ломается, система аккуратно ее перезапускает, вот, и система продолжает работать. Вот. Еще одно свойство нашей системы, которое тоже сейчас нашими конкурентами копируется, это журналирование действий пользователя. То есть мы любую, любую операцию с нашим регистратором журналируем. Вообще все, что вы хотите. То есть, э, раньше у нас был такой прикол, э, вот, на, вот, это было где-то за Уралом, может быть даже в Новосибирске. Значит, люди говорят, вот мы купили вашу систему, вот, включаем ее. Там половина серверов отключается. Как кнопки на радиоле. Одну включил, другие выключили. эту включил, те выключили. Что это у вас за система? Меняйте нам зад, и так далее. Оказалось, что какой-то из этих монтажников недобросовестных, там был конфликт, знаете, там одни хотели ставить, потом их отжали, другие стали идти им под конец ногами. Установили там макадреса. система одинаковая, специально. Специально для того, чтобы она работала некорректно вот. Сейчас, ну, от такого рода проблемы защищены с помощью трассировое, потому что там нельзя поменять MacAdres, там вообще ничего нельзя сделать. Да, кстати, в троссиру я вернусь к этому вопросу еще раз, все, что вот нужно сделать с компьютером. Вот, например, в Windows у вас есть там панель управления, где там, например, если вы хотите новый диск поставить, его нужно отформатировать как там и так далее. В трассире вы все делаете через трассир. То есть трассир это единственная как бы, система, которая у вас загружается на компьютер, ну, на регистратор, и все делается через нее. Форматируются диски, настраивается экран, там настраивается сеть, клавиатура, там время, системные настройки. Все делается через нее. Но вы настраиваете только то, что вам нужно. Все остальное мы уже завод для вас настроим. Вот. Тем не менее, все, что делает оператор, вы записываем. Куда он кликал, какие камеры он смотрел, какие настройки он менял, какой архив он просматривал, за какой период и по какому каналу. То есть, если вы, допустим, хотите понять, а почему это у нас вот все время... Человек просматривает все время вот одну и ту же камеру. Ну, это ну, как правило, это более полезно в случае, когда что-то сломалось, то есть вы сразу можете понять, кто у вас, когда менял настройки из какого адреса он заходил. Вот. И вот этого вот журналирующий действует, это зашифрованные журналы, их прочесть может только хозяин. Вот. И они хранятся на регистраторе, каждый регистратор пишет их там ну, за очень большой период, там, за полгода Сколько событий в системе всего есть, за столько он вот, это полезная функция. Кроме того, мы шифруем весь архив. Вот, эта функция, вообще изначально люди у нас попросили, говорят, а можно кнопку такую, чтобы все стиралось? И вообще многие люди к нам обращаются и говорят, а сделайте, чтобы нам вот удалить можно был архив. Мы говорим, мы так не сделаем, мы можем так сделать, но мы не будем так делать специально. Это, ну как бы технически это несложно сделать и люди от нас это просят но мы не будем этого делать ну то есть как для постороннего пользователя это сделать крайне сложно потому что я вам рассказывал трассив мультистор он устроен так что захочешь его стереть устанешь стирать потому что он размазан по всем дискам там по куче разных блоков и удалить какой-то отдельный там день будет очень сложно вот мы конечно внутри себя могли бы это сделать но мы этого не делаем потому что мы считаем что удаление архива как таковое ну смыслом не окрашивает если вы что-то удаляете, значит, что кто-то из ваших ну, недоброжелателей может этим же воспользоваться и удалить ваш архив. Поэтому мы так не делаем. Мы вместо этого шифруем архив. Что дает вам шифрование? Вы устанавливаете некий свой пароль, и дальше каждый, каждый кадр архива будет зашифрован. Абсолютно любые данные. То есть, если человек, допустим, вы хотите сделать, предположим, ну, российский реалий, приходит налоговая инспекция, нажимаете F10, и у вас весь архив удален. Он не удален как таковой, просто кто-то удален. Ну, нажатие этой кнопки в трассире вот тут сбрасывает пароль. Так настроено. Мы так сделали. Все. Этот архив больше никто никогда не прочитает. Если вы потом захотите его восстановить, вы должны будете вспомнить пароль, вбить его там в трассире в нужном месте, и все, и вы сможете этот архив снова прочитать. Но при этом никто кроме вас, если, например, диск этот возьмет с регистратора, куда-то перетащит на другое место, он никогда это не сможет восстановить. Это очень полезное свойство. А? Ну, там используется.. Там используется обратимый алгоритм на основе, по-моему, АЕС, если я не ошибаюсь. Хорошо, ваши что таким... могут расшифровать? Нет, конечно, нет. Это, это основа ну, это, это криптография. А? Да, Почему значит? Ну, то есть милиция, если обращается. Да, если, если милиция, если спецслужб, нет, они не смогут это прочитать. И не зная ключа вашего архива, подобрать его невозможно. Потому что там используется, не помню сколько, 512-битный ключ, ну как бы, если эту штуку можно взломать, то тогда, ну, можно взломать и ваш банковский счет. Можно. Ну, ну, знаете, как вам сказать, пока же не взломали. <смел> в общем, скажем так, банковский уровень безопасности в этом аспекте нас полностью устраивает. Зломать в жизни можно все, как бы, заморачиваться с тем, чтобы получить какой-нибудь спецсертификат от ФСБ нам тоже не нужно, но... Для большинства людей, я бы сказал, для 9,9 9 в периоде процентов людей, которыми в жизни вы столкнетесь, которые там похитят ваш регистратор, или снимут оттуда диски, или, допустим, там системный администратор решит вам какую-то подлянку сделать, он не сможет ваш архив прочитать. И вопрос просто к тому, что насколько серьезным организациям можно предлагать. <как> ну, у нас есть разного рода организации. То есть у нас от, там, от правительственных есть организации до. Это уже совсем и банки есть и все но что угодно. А? Да нет, я бы не сказал. Почему? Много где используется айесалгарин. Я не уверен насчет АЕС а Мне нужно мне нужно проконсультироваться. Там что-то что-то используется, что-то точно обратимое вот и но ну, это при этом довольно криптостойкое. стойко вот. Каждый кадр, каждый каждый каждый. То есть не какой-то там метаблок с данными, который там можно удалить, а потом эти кадры открыть, например, с помощью какого-то другого проигрывателя. Нет, абсолютно каждый кадр. То есть это полная копия реально зашифрованного архива. Вот, сейчас мы с вами перейдем ко второй части, к эргономике. Вот, эргономику мы считаем очень важной. Почему? Потому что на самом